Итак, давайте будем составлять проекции всех сил на ось Х. Для этого я буду их выписывать здесь. Итак, первая сила ХА, она у меня направлена по... По горизонтали вправо. Но ось x у меня тоже по условию направлена, что по горизонтали вправо. Соответственно, воспользуемся вот этим определением проекции, которое я дал в прошлом видеофрагменте. То есть, проекция вектора на ось равна модулю вектора на косинус угла между ними. В данном случае между вектором и осью x угол 0 градусов. Соответственно, проекция вектора xm равна на ось x, равна, то есть не xm, а xa, извиняюсь, xa на ось x равна xa умножить косинус нуля, это единица, на единицу, то есть равна модулю самого вектора. Итак, первая проекция у меня равна модулю вектора xa. Плюс вторая проекция. Вектор ya у меня по вертикали вверх, ось x у меня все так же по горизонтали вправо. Угол между ними. 90 градусов значит, проекция вектора y на ось x равна модулю вектора. Вот это правило, умножить на косинус Пи пополам это у нас 0. Соответственно, это проекция равно 0. Эта проекция у меня равна 0. Далее проекция вектора P на ось. X. Напоминаю, вот у меня ось x, вот у меня вектор p, угол между ними, он дан в условиях равен 45 градусам. То есть... проекция вектора p на оси x равна p умножить на косинус 45 градусов то есть равняется 5 килоньютоном там же 5 было по моему правильно да умножить на корень из двух надо пока не будем выписывать следующая Сила q, она меня направлена по вертикали вниз. Из этой же точки направим ось x. Угол между ними равен 90 градусов. Абсолютно аналогично проекции силы y. А значит QX равняется модуль q умножить на косинус 90 градусов. Поскольку этот множитель равен нулю, то все произведение равно 0. Итак. Нами получено уравнение xA плюс 0 плюс 5 умножить на корень из 2 на 2 плюс 0 должно равняться 0. Обратим внимание это уравнение с одним неизвестным. То есть мы сразу отсюда можем найти xA оно будет равно xA минус 5 корень из 2 на 2. О чем Говорит этот знак «минус». Дело в том, что мы, когда отбрасывали связь в виде жесткой заделки, мы направляли вот эти неизвестные реакции и реактивные моменты произвольно. И сейчас полученный нам знак «минус» говорит о том, что вот эта реакция направлена нами неверно. Поэтому либо мы должны будем в конце если это нужно для решения, направить ее в другую сторону и написать здесь ее значение со знаком «плюс», либо понимать, что вот этот минус означает, что направление вот этой силы \(x_a\) на чертеже направлено в другую сторону, то есть влево. Теперь, теперь мы должны повторить все то же самое, для оси Y. То есть написать сумму всех проекций всех сил на ось Y. Какие это были силы? Напоминаю. XA на ось Y плюс сумма здесь у нас написано. YA на ось Y спроецировать Плюс P на ось Y и плюс Q на ось Y. И это будет равняться. Давайте выписывать. Значит так. ХА. У меня сила была направленная, напоминаю, давайте еще раз напомню. ХА. У меня сила направленная по горизонтали вправо. а по вертикали вверх. p наклонно под углом 45 градусов. Вот этот угол. И q по вертикали вниз. Итак, ХА по горизонтали вправо. Это у меня ХА. Проецируемая сила. Это у меня ось. Y. Проекция XA на ось Y будет равняться что модулю XA умножить на косинус угла между ними В данном случае этот угол равен 90 градусов, то есть π пополам Соответственно этот множитель 0, значит все произведение равно 0 То есть это сила равна это проекция этой силы равна 0 Далее YA у меня направлена по вертикали вверх туда же направлена у меня и ось y, то есть проекция y_a на ось y равна модулю y_a умножить косинус между ними, значит параллельные прямые 0 градусов, значит косинус равен единице, то есть проекция равна длине всего модуля, то есть длине всего вектора. плюс далее Далее выписываем силу PY. Она, я напоминаю, была у меня направленность вот так вот. Причем вот этот угол у меня был 45 градусов. А вот у меня ось, ось Y. Вот угол между ними. Чему он равен? Ну Давайте я просто здесь проведу еще одну горизонталь. Значит, вот у меня две параллельные прямые, секущие, значит, внутренние накрест лежащие равны, то есть этот угол 45 градусов, угол между горизонталью и вертикалью 90 градусов, значит, весь этот угол 90 плюс 45, 135 градусов. То есть, P на ось Y равняется модуль P умножить на косинус 135 градусов, косинус 135. 5 градусов, не удивитесь, будет минус корень из двух на 2. Ну и осталась проекция силы Q. Сила Q направлена вниз. Ось Y направлена вверх. Угол между ними равен 180 градусам. Соответственно, QY равняется Q умножить на Косинус 180 градусов равняется. Косинус 180 это минус единица минус Q. Вписываем эти проекции сюда в сумму, то есть плюс-минус 5 корень из двух на 2 и плюс минус 2,4 кН там было у нас. Обратите внимание, давайте я выпишу внизу, здесь поаккуратнее будет, что у нас там получилось. У нас получилось, что сумма проекции всех сил на ось у должна была равняться нулю. Получилось такое. Первая проекция 0, потом плюс y, А. потом получилось минус 5 корень из 2 на 2, минус 2,4 равняется нулю опять уравнение с одним неизвестным то есть мы можем сразу решить то есть из этого уравнения сразу следует что yA равняется 5 корень из 2 на 2 плюс да что ж я никак не въеду а? плюс 2 и 4 ну и там в все. вот такое значение получили мы для yA прежде чем перейти третьему уравнению равновесия к уравнению моментов мы сделаем небольшой перерыв